А? я в полный рост давай давай собирайся Пошел, пошел, голову вверх, голову вверх, голову. Да, сразу, блин. Ha ha ha!